Сейчас мы с вами приготовим банан кокосовое, шоколадное, мороженое. Как выбрать кокос и сделать кокосовую стружку, ссылка будет под этим видео. Берем какао тертое, натираем на терке и топим на водяной бане. Также ссылка на подробное видео, как растопить на водной бане какао-бобы. Ссылка будет под этим видео. Смешиваем кокосовую стружку с какао-бобами. Добавляем бананы. И отправляем все в блендер. Далее складываем формы для мороженого. И отправляем в морозилку. Примерно на ночь. Ну вот, у нас получилось такое вкусное мороженое. В то же время оно еще и полезное, так как оно без химикатов, только из натуральных продуктов. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!